А можно поинтересоваться по поводу банковских реквизитов. Для их получения нужно в банк идти или они есть в личном кабинете, если зайти онлайн. И что непосредственно входит в эти самые реквизиты. Банковские реквизиты выдаются при получении банковской карты или при открытии счета, депозита, вклада. Обратитесь в офис банка или позвоните к оператору. Если есть онлайн-банк, то реквизиты можете посмотреть там.